Привет. А сегодня мы будем готовить цыпленка с картофельными драниками и овощами в гриль. Для нашего блюда нам потребуется картофель, кабачок, помидорка и грудка цыпленка, также соль, перец по вкусу. Данное количество продуктов рассчитано на 3-4 порции. Режем нашу грудку и немножко замаринуем ее. Берем картофель на крупной терке. Полученную массу нужно немножко отжать, чтобы избавиться от лишней влаги. И добавляем сюда 5 столовых ложек муки и одно яйцо. Формируем и обжариваем драники на сковороде с двух сторон до получения золотистой корочки. Нарежем овощи и обжарим на гриле. Также обжарим и на грелим нашу курицу. Начинаем формировать наше блюдо. Вот такое простое и интересное блюдо у нас получилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приятного аппетита!